Привет ребята, добро пожаловать на канал, у меня уже ночь, но я решил записать для вас одно такое небольшое полезное видео. Сейчас биткоин вкатывает, изначально я заходил в лонг, вот в этом вот месте, заходил я от плотности в стакане спота и рассчитывал словить движение ну хотя бы на 1%, потому что стоп лосс в данной ситуации у меня был 0.2-0.3%, а сделку нужно закрывать как минимум 1 к 3, поэтому я и выжидал движения, ну хотя бы на 1%. Прямо сейчас, возможно, придется переворачиваться, поэтому я решил записать для вас это видео. Почему? Потому что мы уже подходили к этой плотности, мы ударились всего лишь там 117 монет, разобрали и вот сейчас надо наблюдать, потому что объемы у нас уже начали повышаться. Изначально в пятиминутной свечке проходило 200-300 400 монет. Сейчас объемы у нас уже подросли в два раза. Поэтому я наблюдаю, уже палец держу на кнопке R, чтобы перевернуться в этой позиции. И если что, еще буду добавляться. Потому что по-любому за этой плотностью у нас будут стоп лосс Я видел, с чата тоже многие ребята сидят. Это не в обиду ребятам, просто тут по-любому будут стопы. Если уже многие с чата сидят, то однозначно будут. Но тут все может быть очень резко, поэтому нужно сейчас... Я даже не знаю, возможно, лучше выставить какие-то отложенные заявки, да, вот видите, идет, ударили, 8, так, чтобы сейчас кнопки главное не попутать, так быстренько разобрали, давайте я буду заходить, идут кластера, добавляюсь еще частью и еще частью добавляюсь, зашел я на 15, это на такой, скажем, уже хороший объем и... Сразу уже, конечно, немного волнуюсь, да? Э, потому что тоже на видос записываю. И сразу расставляю сетку, как я хотел бы зафиксироваться. Ну, примерно вот так. Но разбирают очень медленно. Это может... Э, что говорить? То, что многие сейчас могут в пробой заходить. Но биток у нас дал свечу. Э, вероятно, сейчас тут тоже будет свеча. Вот, смотрите, видите, разбирают, разбирают. Осталось буквально чуть-чуть разобрать. Даже, возможно, я добавлюсь еще. Под самый-самый конец. Две тысячи. Ну... Давайте вот когда 1000 останется, я еще добавлюсь одной частью. И так уже крупно захожу. Так, Две тысячи, один и три, один и два, ну вот чуть-чуть осталось буквально и должен быть импульс. По битку очень хорошо. Добавляюсь, все, должен идти импульс и еще одну лимиточку вот так вот кидаю. Ну и все. По сути, плотность разобрали, в стакане ничего нет, должен быть импульс. Так, есть импульс, но это не то, что я ожидал. Я ожидал прям хороший импульс. Вот объемы сразу видно, у нас подросли. Даже глядя на график, но нету такого импульса, как я ожидал. Я лично думал то, что тут блин и зашел таким большим объемом, главным. Я думал, как минимум снос стопов будет. Это вот такая вот свечка. Но пока подождем. И я, конечно, понимаю то, что уже не все так, как я думал, будет, да. Но хорошо в том плане, что биток, биток у нас вкатил. А значит, вероятнее всего, и эта монета тоже пойдет за биткоином. Плюс у нас была плотность. Мы эту плотность разобрали. Должен быть импульс. Не знаю, почему его не было. Возможно, просто. Не было каких-то там стопов, которые я ожидал увидеть Пока я не могу этого объяснить Но объемы повышенные, потихоньку мы там увеличивались Возможно, они дальше стопы Возможно, там многие ребята сразу не смирились э, с этим всем Поэтому, ну, посмотрим Пока вроде бы свеча идет но не то, что я прям ожидал, я даже <смех> я хотел увидеть, ну прям хороший импульс, ну прям э, вот такой резкий, быстрый, чтобы меня прям ух, все махом быстренько все забрало. Конечно, можно было бы сейчас э, подальше поставить свои заявки, да, и там как-то крыться, но я в пробоях не люблю долго стоять. Э, ну, для меня непонятен тут стоп-лосс, лучше я вот так вот быстро закрою свою позицию, тут э, сколько возьму, там 100 долларов, с одной сделки, но уже будет замечательно. Ну, как по мне. Мне это нормально будет. Почему так раскинул? Потому что я не знаю, куда сюда максимально ударит цена. Сейчас, возможно, тут по битку будет еще одна свечка. И, возможно, здесь будет свечка. Поэтому пока постоим, подождем. Э, Стоп-лосс я уже закину сразу в безубыток. Главное, чтобы меня тут не отстопило. так -с. И вот, видите, на вкате, чтобы не забрала, Потому что... Так может забрать я не понимаю тут такая какая-то корреляция небольшая есть между графиками ну вот видите чуть-чуть откатывает так а закрылся так я что-то не понял почему я так мало я зашел а я же еще под концом кинул м -м, пятерку поэтому я тут закрылся не на ту часть которую хотел но ну, вот видите ну сейчас возможно три тесте да посмотрим что тут дальше будет я уже не знаю но пока похоже на ретест Так, заходил я на пробой вот этого вот уровня Я думаю, все видят, как он тут долго наторговывался Очень даже хорошо наторговывался, да Но какого-то прям движения, такого, как я хотел, не было Я думал, постоять сначала от плотности Но от плотности, видите, не было никакой реакции Точнее, она была, но не та, которая мне надо было. А в конечном итоге, вот все-таки биток вкатил И все, и на тебе, эта плотность тоже, как, как и не было ее вот. Ну, зато, видите... Есть четкая точка для входа, хотя бы понятно. Так, зафиксировали еще одну часть. И давай еще одну часть фиксируйся. Вот такой вот, ребята, получается у нас коротенький, но ну, я думаю, поучительный видос. Как можно с плохой сделки, э, грубо говоря, выйти в плюс. Ну, на переворотах. Почему именно тут фиксирую? Потому что тут есть уже некая поддержка. Вот в этом вот диапазоне. Вот видите? Я и так низко фиксирую, я бы фиксировал уже на этом импульсе. Ну, сейчас посмотрю, что тут будет. Так, Тут уже точно можно выставить стоп, потому что если сейчас уже откатит, ну, это уже будет плохо. А если не откатит, ну, просто уже был откат, по факту, ну, уже все, не должно быть. Я не знаю, как это объяснить, но обычно один раз откатывает, и все. Буду, наверное, потихоньку закрывать, вот так вот, либо вот это вот отменю. И так вот буду 30-кой раскидывать, что-то буду кидать по этому, потому что, же видите, как-то оно неактивно идет, вот так как-то раскину по 30 -точке. возможно, хотя это небольшой объем, чтобы оно тут как-то думало, просто, возможно, я сейчас немного тоже, знаете, переживаю, ну, не то, что переживаю, просто ночь уже, и пока тут раздуплишься, уже надо спать, блин, и не сидеть с этими сделками, Но что поделать, увидел неплохую ситуацию, решил зайти, так, вот, я даже, кстати, в канале писал, то, что захожу в эту сделку, но забыл написать, что переворачиваюсь, поэтому, <laughs> блин, а вот тоже многие аж эти хомячки заходят, они же не понимают, кто как торгует, я-то понимаю, что я буду делать ситуацию, а хомячки они же не понимают, вот, переворот в разбор плотности, плотности, вот И теперь это публикую. А многие же нереально заходят вот по сигналам. Они же не понимают, что они заходят. Это ладно, когда ты сам торгуешь, ты шаришь хотя бы, когда теперь вернуться, там вот эти все дела. А многие этого вообще же не понимают. Так, 7000. Давайте еще. Ну ладно, уже не буду кидать. Наверное, еще вот так 30-очку поставлю. И тут вот просто уже вот take, вот здесь. И все, потому что там дальше стоять, там такая зона. Вот тут много было фитилей. Вот фитиль, вот фитиль, вот фитиль, вот фитиль. А тут уже видите такое ниже, и вот фитиль. Поэтому это какая-то такая важная зона. И тут не стоит там, я не знаю, ждать прям вообще падение. Лучше забрать свое, зафиксировать часть, а там уже как пойдет. Потому что я же говорю, возможно э, 200 это кому-то важное там... Да, давайте, наверное, 33200, я закроюсь уже полностью Так, потому что, возможно, 33200 это для кого-то важная точка Вот видите, пока мы ниже 33200 не ударим Возможно, сейчас ударим, но я уже не буду рисковать Возьму лучше вот на этих вот точках Даже вот сейчас, наверное, закроюсь Или уже, ну, наверное, подожду, да Вот ниже ударили, кстати, но не закрыли, интересно да, закроюсь просто по рынку, потому что что-то непонятное. Все, закрылся, мало ли сейчас там не ударит, биток начнет отрастать, и эта тема тоже начнет отрастать, и получится э, такое, знаете, себе, да. Вот, уже, видите, отскочили. 33200, кому-то видно, эта цена интересна. Долго ее, ну не то, что долго, очень много раз в нее ударялись, и отскакивали прям так хорошо, поэтому кто его знает, будем ли мы тут дальше проваливаться, или все-таки 33200, опять же, Будет, тут даже вот такой вот линии можно прям отметить, даже не зона вот это вот, а 33.200, вот, прям четенько так ударялись, только вот здесь пару раз вышло. и то ненадолго. Так, давайте покажу вам поднянику трейдера, сегодня я вообще не торговал, 12 число, это сделки, которые мы на стриме были, на стриме понятно, там очень много таких людей приходят тоже и поприкалываться и особо там не поторгуешь вот, первая сделочка AR, получается, заходили сначала в шорт, шорт у нас получился такой минусовой, тут перевернулись и взяли плюс плюс 104 доллара за день, вот ребята, надеюсь, понятно объяснил как я беру эти пробои когда я там переворачиваюсь на балансе 8200 это у нас продолжение разгона, я понимаю это уж не полноценный такой разгон, но и там торговать как-то сейчас ради контента, вот как я раньше там делал, мне Зачем мне это надо? Лучше я буду спокойно себе вот в карман делать деньги, чем сидеть там вот это вот прикалываться ради контента, эти все приколы. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, тут у нас много полезной информации, все-таки, видите, ударяют немного ниже, надо было все-таки подождать. Но, во всяком случае, тоже результат получился хороший. И всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем пока.